почувствуй в своем теле, где находится источник тишины, спокойствия. Это очень тонкое ощущение. Оно находится где-то очень глубоко в какой-то части твоего тела. где находится источник тишины. Просканируй свое тело внутренним взором. Почувствуй это состояние. Это то состояние, в котором ты никогда не рождалась и никогда не умрешь. где нет ни понятия, ни определений где нет самоидентификации, где ты являешься всем и все является тобой. Скажи мне, где находится это место. своим сознанием проникай в эту область заходи туда плакать хочется. хорошо не сдерживай себя все хорошо Это состояние когда ты возвращаешься в свой родной дом иногда открывалось такое состояние всему оно открывалось Раз два месяца, наверное. Угу. Это какое-то блаженство. Отлично. Заходи туда всем своим сознанием. Что ты там видишь, что ты чувствуешь? Там душа, там какое-то блаженство то душевное место из Начинай расширяться в этом состоянии. За боль. Посмотри на нее. Вытащи ее на ладошке. Смотри, что это за боль. Как она выглядит. Как ребенка. Спроси его, как его зовут. Как Богдан объяснил. Богдан? Богдан. Угу. Хорошо, хорошо. Что он тебе говорит? Это... Что он хочет? Я ему недавно родился. Но он же, если захочет, может снова родиться. Может. Все его нет. Он ушел, уже все. Это... Что ты чувствуешь? Не Сейчас снова зайти в этот сердечный центр. Пустота какая-то после него. Неприятная пустота. Mm -hmm. ему тоже как-то больно. А почему он ушел? Ему не дали. Но он же знает, что если сложится другая ситуация, то все получится. Mm -hmm. И ты это знаешь? Он никуда толкного не ушел. Если ему суждено родиться, то он родится. Он уже давно хочет родиться. Он даже сам выбирает себе отца. Он не знает, кому. Он. он даже либо мешает, либо помогает отношения. Все складывается, как должно быть. Значит, все сложится? Не вижу. Все равно боль какая-то еще есть. Он и не дал родиться ребенку, он а вселился и не дал. А какая у него цель? Он не хочет, чтобы я рожала. Почему? Потому что я сильнее стану, он хочет, чтобы я мучилась. Он знает, как я хочу ребенка. и детям не дает, тем душам. Там души очень сильные, Они, у них миссия очень важное на этой земле, они могут дать многим как бы исцеление даже. Они в высоком плане тоже, очень развитые, они стоят прям в очередь, там и мальчики, и девочки, они объяснились, они меня успокаивают. Но пока я не стану сильнее, еще сильнее должна стать. А как ты можешь стать еще сильнее? Постоянная медитация, духовные практики. Mm -hmm. Я должна помогать другим обязательно. Даже если, даже если мне очень тяжело. У меня есть сила на это. Даже если человеку кажется, что я ему не помогла. Это он просто не понимает, что я понимаю. Не все в, в, в состоянии осознать. Это до конца. Всем мало, всем хочется больше, больше. Это не насытность это печать этого времени. Ненасыдность. Вроде бы все у людей есть. У них есть все. Им дают все, а им все мало. Он не дал родиться. Вернись снова в свой центр сердечный И почувствуй связь. Не важно как ты это увидишь, канал, портал, может, канат какой-то, не знаю, связь. Точка. Точка с Создателем. Именно состояние абсолютной тишины, абсолютного спокойствия. У меня внутри эта связь, она всегда есть. Конечно. Это окно, это как бы экран. Заходи туда, поднимайся по этой связи, по лестнице. Прямо к источнику, отлично. Поднимайся по лестнице. Прямо к источнику этой тишины, спокойствия, бесконечности. Ты видишь, что ты чувствуешь. Тяжесть, в Какой? А менее. Это я чувствую в теле. Как сегодня сила чувствуется помимо тяжести? А не менее. Про что? Не замерзло, все хорошо? Какая-то да. угу. фиолетовая субстанция, не, не знаю, это просто, это просто энергия не стало. Ага, отлично. Да. Что ты чувствуешь, когда приближаешься? Дома. Заходи туда. Это абсолют. Угу. Даже хоть Бог его назову. Трессия в этом состоянии. Солнце. Виолетовое я я как. Я есть все. Ничего. У тебя есть какие-то страхи? Mm. Теперь позови этого товарища туда. Это вот, который. Ага. Uh -huh. uh -huh. Он не хочет его найти. <laughs> а что так? Uh -huh. Никак. Он там просто себя чувствует как-то ну вот я его сюда можно сказать Как он там? Некомфортно ему как Ну, он, в принципе. Ну он сказал, что мне карма он мне карму облегчил. Он тебе карма ну, да. Так, не знаю, что сказать. Ага. Ну, как бы он знает, наверное. Ну, в принципе, я его как будто бы даже и попросил, да, то есть испытать это, чтобы пройти это испытание. Опять же, все это было задумано. Когда ты вошла туда, кем ты стала? Фиолетовым пламенем каким-то. А чем ты стала? Всем, и ничем. Ага. А Псовь. когда он туда зашел, кем он стал. Чем-то таким неприятным. Угу. Он там с краю как-то, он опять вышел. Начинает Ах. теперь расширяться. Угу. Я уже так расширяюсь прям. Ничем себе не ограничиваю. Столько информации, ее как словесно даже выразить невозможно. Угу. Ну, наполняйся и давай. Но потом разложится по полочкам там просто все очень плотное Он сказал что ну, вообще все так но ну, конечно есть у меня немного недоработки но в общем я как бы чиста то есть я всегда мое помыслы, они а от создатель подожди сейчас есть кто-то кроме тебя да Создатель. Отлично. Там еще как будто у меня кто есть. Отлично. Расширяйся. Продолжай расширяться. Они там все как семья. Mm -hmm. Mm -hmm. Они на... наблюдают всегда. Mm -hmm. Я как часть опыта. <laughs> ну как бы в этом воплощении. Я их семья. Mm -hmm. Там нет мефистофеля. Они ему вообще, кстати, они, ну, ну, у меня такая сильная, сильная как бы бронь, что невозможно меня пробить. И он это делает через моего ребенка. Она меня выводит на эмоции. В те моменты, когда ты перестаешь верить в себя? Я потому что не всегда могу с ней справиться. Даже то, что этот ребенок не родился, он как бы получил ему так надо было даже ему в принципе это было нужно он опять же воплотиться ему будет очень хорошо ну, то есть он будет на этой земле человеком это все, равно его опыт, ну, как да? бы все важные но он будет хороший э, в хорошем скажем там находиться в состоянии его храм душа будет в хорошем состоянии он будет здоровый, просто у меня какой-то холод внутри был а сейчас есть. от обед. Я поэтому не смогла выдержать эту беременность, как бы он смог проникнуть в меня, это из-за обид, угу. нельзя было убедать А сейчас они есть? Да. У меня холод был вот внутри в животе. Холод в то же время я требовала, как бы да, требовала в любви. Из-за холода, наверное. Ой, там все, там очень много Не народу, а существенно. Скажи, а ты сейчас четко ощущаешь эту связь с Творцом? Да. А ты можешь да. сейчас сказать, что ты в состоянии Творца находишься? Прямо да. сейчас? И, да, я могу сказать это. Хорошо. Ты можешь вызвать то есть это же состояние в любой удобный для себя момент? Я вызывала уже. Угу. Могу. Сейчас продолжай расширяться не ограничивай себя ничем из этого состояния творца выйди за пределы творца выйди за пределы всех сущностей Вмести их в себе чтобы не было ничего что находилось вне тебя И даже можно нарисовать это, это за пределами космоса галактики это просто это то, о чем я думала Еще в детстве. Посмотри, есть ли что-то, что ограничивает тебя? Нет. Есть ли у тебя какие-то границы? Нет. Есть ли что-то, на что находится вне тебя? Нет -нет. Все. Есть ли что-то, что может тебя обидеть или причинить вред? Нет, конечно. Я сама, если только... Саму себе. да? Mm -hmm. Посмотри на себя. Ты можешь почувствовать прямо сейчас, если ты вмещаешь в себя все, и убийцу, и жертву. Конечно. Mm -hmm. Ты можешь быть одним и тем же одновременно. Конечно. Mm -hmm. Хорошо. А скажи мне, ты в тебя включен этот Мефистофель? Или творец? Это тоже часть тебя? Да? Ну конечно, да. Понимаешь? Понимаю теперь. Есть контакт. Добро пожаловать. смешно. Да. Прям байки склеят. Да. Так кто я тебе? И ты мне? Mm -hmm. Да ты не я. <свят> вот и вот. <свят> а есть кто-то другой? Я и ты. Это... А? Есть кто-то другой, кроме тебя? <свят> <свят> <свят> О, то Мне вообще -то комфортно над самой собой очень. Я, кстати, вот к этому состоянию приходила. Неоднократно вот, во время медитации каких-то определенных. Но сейчас круче. Я где-то прям вот в галактике прям подвешенная вижу это все стороны. прям невеста Вообще, конечно.